Вот как... И вот я это сегодня уже начинаю работать. Сегодня уже прошла неделя. А почему прошла неделя? И как? Я это все в инстараме в своем на... сказал. Там в инстараме Так что подписывайтесь на мой инстаграм. Я там... Часто буду выкладывать сторисы об, о, об моих съемок, короче, буду часто выкладывать и подписывайтесь на мой инстаграм. А сейчас я скажу, у меня, знаете что, за эти дни были вообще я две недели назад вообще-то этот проект хотелось снимать две недели назад, ну у меня в первую неделю, знаете что, я пошел снимать. Не снимать, но это проверить сперва без съемок, а потом уже на следующий день снимать. Но я это пожалел, Каста. Почему? Потому что у меня целые приключения. Во-первых, у меня сел телефон, а я пауэрбанка Каста дома забыл. А во-вторых, я не дошел до клиента. Это мои приключения. Надо было это снимать, но что-то я не снимал расто. И вот. А какие приключения дальше? Я уже я уже вам расскажу в инстаграме, так что подписывайтесь на мой инстаграм. Не бойтесь, не сейчас расскажу, а потом, когда этот видео выйдет, потом на инстаграме расскажу вот я пришел Это. на работу вот я пришел принимать заказ и сейчас заказ получу и пойду доставлять а вы смотрите. вот я второй заказ отнес вот, вот, вот. И вот. я за... забыла око... как заснять вам вот я пришел домой, чтобы это взять сумку и взять пауэрбанк. А то без сумки не этот. Неудобно оказывать это носить. И это Powerbank возьму, чтобы телефон заряжать. И этот. Знаете, сейчас я вам расскажу, перед тем как устроиться на работу ку курьера от Delivery. Не от другой компании, а от Delivery. Надеюсь, это, не знаю, не скоро. Надеюсь, это скоро будет, завозят новый этот. Ну, когда я работал, сейчас я работаю, они ничего нету, у них сумки нету. Так что не надо делать этот депозит, это за сумку отдавать, покупать. У самого себя есть сумка, носи его, сумку от Товары будут пойти по одежде, кажется. И сейчас я пока что два заказа сделал, пока что. И у меня, знаете, сколько? 400 сом Это за два заказа. А знаете, сколько еще заказов приходят курьером Так что следите, не перематывайте, а смотрите до конца. И покажу я вам по окон... Вечером покажу я вам точный и до итоговый, эту выручку мою, сколько я смог заработать. Вот я уже четвертый заказ, я да, это уже четвертый, третий заказ показать. Вот я сижу, что заказов, заказов. Жду. Пока что нет заказов и жду тоже. Что, что. Вот я везу заказ пятый уже. Вот. А? Заказ в сумке. В сумке. Так что сейчас это мой последний заказ. Потому что я вышел сегодня в, в 13, в час где-то. И за этого. Вот. вот я закончил смену и сейчас посчитал я... Я всего 1500 у меня есть сейчас. 1500, 700 сон. Это мои, мои были деньги. И 800 я заработал. Еще минус я там. Сэндвич, эту чушес и эту... Короче, на 140 сон закупился. 650 остается чистыми. Не знаю, не знаю. Это 5 заказов 650. Не знаю. Завтра попробуем 10 заказов сделать. Пораньше встаем и 10 заказов сделаем. Сколько мы чистыми заработаем? Давайте узнаем. Теперь еду домой. Еду домой. домой великом а на следующей неделе ну, наверное я самокат возьму и самокат там путин идут оставлять так что смотрите второй выпуск тоже вот я взял второй заказ первый заказ забыл снизу все что за это ко и доставка получается. Все вместе. И вот я сел сюда отдохнуть. отдохнуть от Велика. Видите? От Велика дошел отдохнуть. Вот, а, на следующей неделе уже я буду кататься на самокате. На самокате все классно будет, чем на ролике. Так что не пропускайте этот выпуск. И смотреть давайте. А самое главное, знаете что? Самое главное, я третий заказ отнес, кстати, забыл вам показать третий заказ. Третий заказ отнес и, знаете что? Я на 50 сомов ошибся. И это не получилось сколько. Сколько сколько мне надо не получилось. Короче написать сон минус у меня ушло, так что, не знаю. И вот уже первый, не первый, а второй день уже закончился, ну, я посчитал, там 1427 вышло, это за три заказа, это выкуп, я выкуп не посчитал, потому что не хочется, и это... И вот дальше из них, отнимайте. А, я сегодня сын, нет, не сын, я сегодня взял эту о, воду, которая 45 центов стоит, еще одну воду, она просто закончилась, первая, еще одну воду 45 центов, и сейчас вечером пошел и это бургер себе, себе взял на сто девяносто семь и того получается 287. и отнимайте от 1427. четыреста двадцать семь то у меня получится не знаю у меня уже кого вас загорел то да что а почему три заказа? Потому что я хотел больше заказов. Потому что это. Я вообще хотел 10 заказов, да? Ну, 10 заказов на великое. Я не успею отвозить. Хотя бы 5 я хотел и 4 четвертый хотел довести, все отменяются кос. Либо это. Короче, все отмены, да? И я так не выполню. Пять заказов, три заказа есть. Так да что, вот, второй день уже завершён. Okay, давайте закончим этот выпуск. Кому понравился, ставим лайк. Просто сейчас третий день, и я забываю показывать свои заказы. Так okay. что, okay, давайте... Закончим лучше этот выпуск и уже второй выпуск будет на самокате.